Зомпикс представляет, что будет в демо. Скоро выходит демонстративная версия игры Зомпикс, или же Зомбис and Pixels. что планируется в самом начале. Как первое, так это простенькое, а в приятных тонах. Как второе, так это уровни. Планируется как минимум 10 уровней. При разработке сделано 13 текстурок под каждый уровень. В каждом пятом уровне планируется босс. Третье. Виды зомби. Пока планируется два вида. Это обычный зомби и летающий зомби без ног. Также, что хотелось бы отметить, так это то, что сейчас разрабатывается такой вид зомби как зомби бомба но пока он под очень ранней стадии разработки и не может быть выпущен в демо версии игры возможно мы выпустим его в следующих обновлениях и последнее это донат радует то что в игре вообще не будет рекламы и без доната можно легко жить и получается так что донат по своему желанию и нет рекламы нет проблем